Привет, меня зовут Истон, и я здесь для того, чтобы вместе с тобой изучать, разбирать на мелкие детали возможности экосистемы Юми Ванап. И сегодня мы максимально углубимся в тему DeFi. Что это, и почему так радуют каждого криптоэнтузиаста эти четыре буквы? Если просто, то DeFi — это децентрализованные финансы, альтернатива банковской системы то есть заключение финансовых сделок напрямую между пользователями, без посредников в виде банков или государственных органов власти. DeFi — это финансовые инструменты в виде сервисов и приложений, созданных на блокчейне. Если мы говорим о контексте возможностей по DeFi с Yumi OneUp, то это финансовые инструменты, созданные на блокчейне Yumi. Пару лет назад американский Forbes назвал сектор DeFi новой динамикой, оживившей индустрию криптовалют. На самом деле децентрализованные финансы стали настоящим трендом в 2019 году, и с тех пор их популярность только набирает обороты, а общая капитализация сектора DeFi уже почти 180 миллиардов долларов. Поэтому Юмис, самым быстрым на сегодня блокчейном, выходит на трендовый рынок, чтобы у меня и у тебя открылись новые возможности в мире криптовалют. то может DeFi — расширить твой доступ к финансовым инструментам, в какой бы ты стране ни находился, даже если это страна со слабо развитым банковским сектором, гарантировать настоящий децентрализованный рынок, на котором стоимость услуг определяется рынком, а не желанием, скажем, государства или руководства компаний способствовать получению пассивного дохода от криптовалютных активов, существенно снизить комиссионные сборы за переводы, кредиты, депозиты. А в случае с блокчейном Юми, который сохраняет свой главный принцип — всегда бесплатные транзакции, высокая пропускная способность и максимальная безопасность — финансовые инструменты DeFi станут еще доступнее для комьюнити. Если у тебя остались вопросы, обязательно задавай их в комментариях. Все вопросы я передам официальной команде Yumi и вернусь к тебе с ответом. Я соберу их все и озвучу в одном из следующих выпусков. Подпишись прямо сейчас на канал, чтобы не пропустить новые видео. Yumi OneApp и DeFi-инфраструктура Yumi Ванап это единое приложение, которое объединит разные блокчейны и весь крипторынок в одном месте. Именно с ним Yumi выйдет на рынок DeFi. DeFi-инфраструктура будет включать в себя все базовые и расширенные продукты рынка DeFi. Смотри на схему на экране. Итак, еще раз. Для чего разрабатывается UMI OneApp? А. Чтобы открыть для тебя сектор DeFi. Б. Объединить все возможности заработка в одном месте. В. Использовать децентрализованный обмен криптовалют между разными блокчейнами. Расскажу тебе также сегодня о децентрализованной бирже, которая начнет функционировать на базе блокчейна Юми Udex. Что это такое и зачем? Для соединения разных блокчейн-сетей будут использоваться специальные мосты, которые позволят осуществлять торговлю токенами и криптовалютами из разных сетей. Монета Юми станет нативным коином децентрализованной биржи, который позволит существенно уменьшать комиссии, если речь идет о торгах криптовалютами, сеть которых взимает комиссии. Let's... Давай сравним. DEX работает не так, как их централизованные аналоги. Если на централизованной бирже торги осуществляются на основании стакана ордеров, то на DEX используются пулы ликвидности. Например, пользователь вносит в пул ликвидности эфириум и забирает Юми. Цена в пулах формируется на основании оставшихся активов. То есть, если количество эфириум в пуле стало больше, а Юми меньше, то цена Юми растет по отношению к Эфериуму. YouSwap. При помощи инструмента YouSwap ты сможешь обменивать в рамках блокчейна Yumi все топовые криптовалюты в одном месте всего за пару кликов. Все, что тебе нужно для этого, иметь в наличии нативную монету Yumi. А про новый способ обмена между разными блокчейнами я расскажу в следующем ролике на этом канале. Подпишись, чтобы не пропустить. Простота и безопасность — это наши самые главные преимущества на рынке, в отличие от сложных swap систем по типу SushiSwap и Uniswap. Действительно, вместо того, чтобы разбираться в сложной экосистеме и инструменте, у нас все будет реализовано в несколько кликов и идеально подойдет как для новичков, так и для опытных трейдеров. Также возможность на YouSwap выбора комиссии сделает процесс прозрачным, в отличие от Uniswap, где размер комиссии зависит от торговой пары и часто вызывает много трудностей у пользователей. Для совершения обмена ты сможешь воспользоваться рыночным ордером, он позволит быстро и удобно обменять один актив на другой через пулы ликвидности, как исполняется рыночный ордер по ближайшей доступной цене. Именно это и влияет на максимальную быстроту обмена. Но ты должен учесть, что тут существует риск так называемого «проскальзывания цен», когда обмен происходит по менее выгодной цене. Это случается из-за низкой ликвидности или же крупной суммы обмена. Функционал будет реализован максимально просто. Ты вводишь желаемую сумму обмена и нажимаешь «Обменять». Также здесь ты найдешь информацию о пути обмена. Дело в том, что не всегда прямой обмен одного актива на другой возможен или целесообразен. Может возникнуть одна из двух ситуаций. Желаемые торговые пары просто не существуют на децентрализованной бирже, но возможен обмен через другие пулы ликвидности. Торговая пара существует, но обмен через другие пулы ликвидности будет выгоднее. Поэтому система автоматически найдет наиболее выгодный для тебя пул обмена и предоставит соответствующую информацию. В следующих выпусках я расскажу тебе о кросс-чейн-обмене и Atomic Swap. Подпишись на канал, если не хочешь пропустить. Лимитный обмен даст возможность воспользоваться так называемым лимитным ордером, который исполнится только по указанной тобой цене. То есть ты хочешь обменять свой актив за вот эту цену и не меньше. Ты указываешь желаемую цену для покупки или продажи актива и ждешь, пока заявка будет выполнена. Пока рыночная цена не станет желаемой, твой лимитный ордер не исполнится. К слову, такой ордер можно отменить в любой момент. На странице будет вся необходимая информация. Цена, график, путь обмена. Система автоматически выберет наиболее выгодные пары для обмена активов. Будет также список открытых ордеров и история операций. Страница базовых настроек ордера позволит тебе в упрощенном режиме настроить размер комиссии, которую ты готов заплатить за обменную операцию. На выбор будет три варианта. Высокая комиссия, средняя и низкая. В зависимости от выбора изменится и скорость проведения транзакции. Чем выше комиссия, тем быстрее будет осуществлен обмен. Думаю, с этим все понятно. А вот расширенные настройки позволят тебе установить не только размер желаемой комиссии, но и комиссии за приоритет в размере проскальзывания. Будет и другой функционал для более точного обмена, например, частичное заполнение, которое позволит осуществить сделку не полностью, если на все 100% позиции не хватило ликвидности. Комиссия за приоритет уплачивается сверхобычной для более быстрого добавления транзакций в блокчейн и осуществления обмена. Грубо говоря, это взятка майнеру. Размер проскальзывания позволяет установить допустимый порог изменения цены в худшую сторону при низкой ликвидности торговых пар. Если в ходе обменной операции уровень проскальзывания превысит допустимый предел, операция будет отменена. Сейчас на экране ты видишь, каким будет страница DEX в формате обычной биржи. На ней ты сможешь найти всю необходимую информацию цену, ее график, лимитные ордера, которые установлены другими пользователями, собственные открытые ордера и архив ордеров. В правой части экрана будет расположен функционал для торговли, а ниже список осуществленных сделок всеми трейдерами. Особенность DEX на базе Yumi в том, что также будут созданы мосты для соединения разных блокчейнов, то есть можно будет обмениваться активами из разных сетей в том числе. Об этом я подробнее расскажу в следующем видео. А на сегодня все. С тобой был Истон. Ставь лайк этому видео и не забудь подписаться на канал, если ты это еще не успел сделать. Пока.